Затем достаем их, даем в воде стечь и срезаем краешки с обеих сторон каждого огурчика. Дальше берем чисто вымытую пол банку. На дно бросаем 5 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца, 3 зубчика предварительно порезанного чеснока. Одну измельченную веточку укропа с зонтиком, один мелко нарезанный лист хрена и плотно закладываем подготовленные огурцы. Одного килограмма огурчиков хватает на 4 поллитровые баночки. Теперь готовим маринад. Наливаем в кастрюлю 1 литр воды. Добавляем 30 граммов соли. 150 граммов сахара. Накрываем крышкой. И ждем пока закипит. В кипящий маринад добавляем 100 граммов горчицы. 200 миллилитров 9-процентного уксуса размешиваем и даем прокипеть 1-2 минуты горячим маринадом заливаем разложенные по банкам огурцы прикрываем банки крышками Ставим их в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечике водой такой же температуры, как и маринад в банках. И стерилизуем огурцы на небольшом огне ровно 7 минут с момента закипания воды в кастрюле. Дальше банки закатываем, переворачиваем вверх дном, накрываем чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть.